Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной, у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем. Лукашенко считает, что генпрокуроры трех стран должны собраться, положить перед собой законы Беларуси и международные соглашения, заслушать доклады руководства Следственного комитета и КГБ, и решить проблему. «Не приедут, вопрос решимый. без них», — добавил он, пообещав действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. «Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно», — подчеркнул Лукашенко. «Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические».